Человек – это биосоциальное существо. И нам очень важна связь с социумом. Пресловутая пещера с нами на всю жизнь. Я имею в виду тот страх, когда племя может от меня отвернуться и выгнать меня из пещеры. Так как мы получаем обратную связь. И самый простой, на мой взгляд, способ – это благодарность людей. Вот почему, когда люди нас благодарят, мы понимаем, что мы сделали, как мы сделали. Соответственно, когда люди нас не благодарят, мы понимаем то же самое, что мы сделали и как мы сделали. И это видео для тех людей, которым кажется, что «спасибо» – это мало. А лучше сказать спасибо, чем не сказать вообще ничего. Потому что, когда вы хотите отблагодарить человека и не делаете это, у вас это откладывается большим грузом. Более того, человек, который что-либо сделал и достоин благодарности, он не понимает, что произошло. И он не понимает той оценки, которую ему дали. Потому что идет хороший разрыв шаблона. Совсем другое бывает, когда... Человек сделал то дело, которое он называет добро, а для другого человека это является совсем другими вещами. Здесь на канале есть видео, так и называется, «Не делай добра, не получишь зла». Рассказывается о том механизме, который запускается, и почему люди так себя ведут. Иногда мы в него попадаем случайно, иногда практически намеренно. Так вот. Благодарность – это наша обратная связь человеку, это его оценка результата и тому подобного рода вещи. Говорите спасибо. Это бесплатно и для людей очень многого стоит. Когда людей хвалят, особенно нынешнее поколение, которое мало получает позитивных эмоций в семье, в окружении, каждая похвала, даже самая незначительная. Возможно, этому человеку продлит жизнь. Возможно, этому человеку вернет веру в людей. Возможно, этому человеку поможет стать специалистом. Ваше спасибо очень дорого стоит. А поговаривают, что добрые дела возвращаются. Возвращаются к вам. И очень часто не от этого человека, а совершенно от других людей. Круговорот воды в природе, когда ледники тают, а дождь выпадает где-то в Европе. Собственно говоря, с добром точно так же. Поэтому, когда вы видите человека и когда вы с ним коммуницируете, говорите спасибо. Это... Нравится и вам, и другим людям. Если у вас язык не поворачивается сказать спасибо, возможно, кого-то стоит просто обнять, если это близкие люди. Возможно, как-то еще показать человеку, что вы ему благодарны. И лучше сделать мало, чем не сделать совсем. Это не тот случай, когда молчание золото. Это тот случай, когда слова-бриллианты